Bonjour les amis, здравствуйте, друзья! Во Франции есть традиция на Рождество и Новый год подавать рулет полено. Существует очень большой выбор рецептов с разными начинками и оформлением. В этом году я делала на Рождество шоколадный рулет «Зимняя сказка». Он получился чудесно красивым и сказочно вкусным. Такой рулет может служить альтернативой привычным тортам. И хотя он забирает немного времени, результат того стоит. Разделить яйца на желтки и белки. Желтки взбить с сахаром, вводя его в несколько приемов. Затем добавить экстракт ванили. Можно заменить его на ванильный сахар. Какао, муку и разрыхлитель соединить вместе и просеять через сито. Добавить щепотку соли. Все перемешать. Ввести сухие ингредиенты во взбитые желтки в два приема. Следующий этап. Нужно взбить белки с сахаром до крепких пиков. И вмешать эту массу в шоколадное тесто очень деликатными движениями. Застелить противень пергаментной бумагой. Смазать ее растительным маслом без запаха. Вылить все тесто, разровнять. Слой не должен быть очень толстым. Выпекать 10-12 минут при температуре 180 градусов. Готовый бисквит тут же посыпать сахарной пудрой. Накрыть пергаментной бумагой и перевернуть на другую сторону. Снять бумагу. Отходит она очень легко. Завернуть бисквитный корж в трубочку и убрать дожидаться своей очереди. А у нас крем. Сварим карамель из сахара с водой, доведя его до коричневого цвета. Всыпем кокосовую стружку. Как следует перемешаем до образования кокосовых кристалликов. Белый шоколад растопить на паровой бане. Сливки взбить в густой крем. Маскарпоне взбить до однородности, добавить немного ванили. Ввести белый растопленный шоколад, тщательно перемешать. Добавить кокосовую карамель, тоже перемешать. И, наконец, вводим взбитые сливки. Крем готов. Можно убрать его минут на 10 в холодильник. А пока черный шоколад растопить на паровой бане. Залить его на пергаментную бумагу и размазать тонким слоем. Завернуть бумагу в трубочку, убрать застывать в холодильник. Выпрямить бисквитный корж, смазать его приготовленным кремом, хорошо разровнять. Завернуть корж в рулет. Лишний крем можно убрать. Развернуть трубочку с черным шоколадом. Нам нужны вот такие желобки. У рулета отрезать края, положить его на красивое блюдо. Растопленным шоколадом клеим желобки на рулет. Готовый рулет посыпаем сахарной пудрой. Новогодний рулет полена готов. Режем его на порционные куски. При желании бисквитный корж можно смазать каким-нибудь сиропом, например, вишневым. От этого он только выиграет. А я вас поздравляю с наступающим Новым Годом и говорю «Бон аппетит» и «Абьянту».